Что дополнительно отправят на охрану рубежей с Белоруссией восемь с половиной тысяч военнослужащих и, и полицейских и 15 на вертолетов? Белоруссия Польша. Многочисленная колонна мигрантов пытается вторваться в Польшу. Усилиев в рубежи и Прибалтика. Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля и строит временный забор из колючей проволоки. Такое же ограждение начала возводить и не имеющая общих границ с Белоруссией Эстония. 130-километровый забор она строит на границе с Россией, опасаясь, что беженцы хлынут на ее территорию таким путем. Литва, граница с Белоруссией, стянула дополнительные войска и ввела в погранзоне режим чрезвычайного положения. Там уже заявили, что готовы обратиться за помощью к НАТО. Мы договорились о конкретных критериях, по которым мы будем просить дополнительной помощи у НАТО. Мы договорились, что такое заявление будет представлено совместно всеми руководителями страны. Мы конкретно обсудили, какие меры будут необходимы и ожидаемы, если уровень угрозы сильно возрастет. Таким усилением у ее границ недовольны в Белоруссии. В общей сложности там насчитали около 15 тысяч военных при поддержке тяжелого вооружения. В связи с наращиванием военного присутствия соседей накануне в Гродно началась внезапная проверка сил реагирования союзного государства России и Белоруссии. Та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости наших границ, по силам, средствам и масштабам, никак не связано с миграционным кризисом. Создается такое впечатление, что наши соседи на Западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт которые хотят втянуть Европу». В ЕС призывают Россию оказать влияние на Белоруссию в связи с кризисом на границе. Накануне с такой же инициативой главе российского МИД обратились его французские коллеги. «Призывали нас помочь убедить Минск решить эту проблему. Но это зависит далеко не от Минска или не только от Минска. Здесь должен быть еще конструктивный подход Европейского Союза. Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией. Надо действовать в одном ключе полностью уважая принципы, основополагающие принципы международного гуманитарного права. Обвинение в адрес России в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе прокомментировал и президент России. Владимир Путин отметил, что ключевое звено организаторов переправки беженцев находится в странах ЕС. Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно не при чем. Так вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни, ни одна наша компания не возит. Кстати, Белавия, как мне Александр Ильич сказал, тоже не возят. Глава государства отметил, что во главу угла должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Когда на, на границе между Белоруссией и, и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают... И потенциальных мигрантов стреляют поверх голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в, то, в места их расположения, где дети и женщины последних месяцах беременности находят. Но как-то это не очень ввязывается с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей. Между тем, последствия миграционного кризиса почувствовали на себе уже простые граждане Польши. На границе простаивают сотни грузовиков. Пробка растянулась на 25 километров. Это произошло после закрытия автомобильного пункта пропуска Кузница. И весь поток устремился на пограничный переход в Обровники. Водители опасаются, что могут простоять там несколько дней. Как вы думаете, как долго вы здесь пробудете? 24 часа. Если это 24 часа, будет хорошо. В субботу в МВД Польши заявили, что готовы перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита. Мама и сестра 20-летней беженки Насрин попали в больницу Гродно с переохлаждением после месяца скитания по лесам у белорусско-польской границы. Отец и трое братьев остались в лагере мигрантов. «Мы хотели вернуться на границу, чтобы забрать мою семью и пересечь границу вместе с ними. Нам нужна вода, еда и одежда. У нас там ничего нет». В такой ситуации сейчас находится несколько тысяч беженцев. У них не осталось еды и воды. Возле каждого гуманитарного грузовика с провизией – давка и драки.